Сегодня в выпуске. В Саудовской Аравии планируют построить город будущего с жителями-роботами, человекоподобный андроид впервые в истории получил гражданство и розыгрыш билетов от нашего канала на Международную выставку робототехники и инноваций Robotics Expo 2017. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, правильная правда, новости науки и технологий. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, вас ждет конкурс с интересными призами. Его королевское высочество Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, рассказал о планах строительства инновационного города на берегу Красного моря. Мегаполис НЕОМ станет частью проекта по реформированию государства и снижению зависимости страны от нефти. Новый город станет огромной торговой площадкой для инноваций, торговли и новых знаний. На конференции Future Investment Initiative в Эрияде наследный принц Саудовской Аравии объявил о строительстве нового супергорода, который называют самым амбициозным проектом в истории. Государство планирует потратить на его возведение 500 миллиардов долларов и активно ищет инвесторов, обещая создать с нуля на пустующей земле высокотехнологичное поселение нового типа с собственными законами. При этом большую часть населения Neom или Наомастакбал составят роботы, а не люди. Новый город предлагается построить на участке земли площадью 25 тысяч квадратных километров. Для сравнения, площадь, скажем, Нью-Йорка – 1200 квадратных километров. В описании проекта говорится, что город расположится на берегу Красного моря, у границы Удовской Аравии и Ордании и Египта. Хотя пока ни Каир, ни Оман эти планы не комментировали. С помощью НАОМ арабская страна планирует диверсифицировать свою экономику и стать менее зависимой от природных ресурсов в первую очередь от нефти. Если проект будет реализован, то Неом станет самым крупным населенным пунктом, использующим исключительно возобновляемые источники энергии и первой в мире независимой специальной зоной, которая простирается на территорию трех стран. Руководить строительством города будет экс-глава Сименс и Алькоа Клаус Клянфельд. Создатели проекта отмечают, что участок земли, предполагаемый по строительство города, удачен с точки зрения климата, поскольку средняя температура тут на 10 градусов ниже, чем на остальной территории стран Персидского залива. В настоящее время район Неом — совершенно бесплодная пустыня. Побережье простирается на 460 километров вдоль Красного моря, если считать обе стороны залива. Но он будет действовать как независимая особая зона. Он останется под суверенитетом Саудовского королевства, но будет иметь совершенно новый набор законов, как судебных, так и нормативных, с основной целью — привлечь как можно больше глобальных инвестиций, талантливых разработчиков и бизнесменов. Инвесторам будет предложено принять участие в разработке правил и законодательства, а социальная сторона может быть быть гораздо более либеральные и ориентированная на глобальное внимание, чем в Саудовской Аравии. В частности, женщины вольны одеваться так, как сочтут нужным. В планируемом городе будет реализована новая концепция рабочей силы, туда будут привлекаться высококвалифицированные кадры, а все задачи, связанные с многократным повторением одних и тех же действий или тяжелым физическим трудом, будут выполнять роботы, число которых превысит население города. Приоритетами для экономики НЕОМ будут 9 сфер, в том числе цифровые технологии, новая энергетика, биотехнологии и едят. Чистая энергия — наиболее приоритетный пункт. Запланировано возведение огромных солнечных и ветряных электростанций. В рамках проекта заложено крупное решение по хранению энергии, а также программа опреснения для воды из Красного моря. Но он может быть первым когда-либо созданным городом с трехмерным электрическим коммутированием. Но поскольку первая фаза постройки города, как ожидается, будет завершена к 2025 году, это слишком рано для летающих такси. Также планируется постройка King Salman Bridge — огромного моста, который соединит Азию с Африкой. Создание плодородного азиса в этой сухой пустынной зоне будет непростой задачей. Поэтому Неом строится с учетом концепции вертикального земледелия. Основой работы теплиц будущего будет солнечная энергия. Новый город будет работать и разрабатывать свою нормативно-правовую базу для привлечения высокотехнологичных предприятий, в частности в таких областях как биотехнологии, мануфактура, робототехника, возобновляемые источники энергии и футуристические транспортные решения. Транспорт Неом будет автономным, а большинство услуг будут предоставлять роботы. К 2030 году команда проекта ожидает, что Неом будет носить в экономику Саудовской Аравии до 100 миллионов долларов США в год и лидировать в мире по ВВП на душу населения. Неом далеко не первый искусственный город, который собираются построить в Саудовской Аравии. Покойный король абдала еще в 2005 году заложил город под названием Кейк — Кинг Абдалай economic city, который должен стать одним из крупнейших портов в мире. На город размером с Вашингтон собирались потратить 100 миллиардов долларов. К 2015 году удалось построить только 15 процентов из запланированного. Город уже можно посетить, в нем функционируют отели и рестораны. Однако, как следует из отзывов, популярностью кейк не пользуется, и пока недостаточно населен. Но он представляет собой радикальный сдвиг мышления, чистый идеализм, чистый футуризм, самые высокие прогрессивные цели и огромная финансовая мощь. Все это очень напоминает сочинскую олимпийскую деревню, тоже никого нет, никому не нужно, стоит дофига и растет трава посреди пятиполосной магистрали. Такое ощущение, что саудиты решили погулять на последние нефтяные деньги вместе с цыганами, балалайками и медведями. Мораль. Хорошо быть наследным саудовским принцем. С другой стороны, Дубай, Шарджа, Абу-Даби, те же арабы, те же нефтяные доллары, те же современные города на месте деревень и верблюдов. И как-то взлетела. Идея не безумная и реализуема. Правда странно, что они хотят построить государство в государстве, исламском. Главное, чтобы когда достроят, на месте роботы соблюдали все нормы шариата, а дроны контролировали, чтобы люди им следовали. Напрасно Арнольд Шварценеггер в известном фильме возвращался в прошлое, чтобы на корню подавить восстание машин. Жутковатое будущее, похоже, уже началось. Прецедент в мировой юридической практике. Человекоподобный робот впервые получил официальное гражданство. Теперь в Саудовской Аравии есть единственный в мире робогражданин. Пока единственный. Обсуждения гражданских прав роботов ввелись как в странах ЕС, так и в России. Однако первой страной, которая решила выдать гражданство роботу, стала Саудовская Аравия. Об этом стало известно на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в Рияде. Первой обладательницей гражданства среди андроидов стала София. Человекоподобный робот, разработанный компанией Hanson Robotics. Разработанный доктором Дэвидом Хэнсоном, робот способен имитировать 62 различных выражения лица, устанавливать зрительный контакт, запоминать людей и поддерживать диалог. Создатели Софии запрограммировали ее таким образом, чтобы она могла учиться у тех людей, которые ее окружают. В ответ на новость о том, что теперь она официальный гражданин страны, София заметила «Я очень польщена и гордаясь за того, что меня так отметили. Это историческое событие, пусть первым роботом в мире, гражданство которого официально признали». На вопрос журналиста о том, почему она выглядит такой счастливой, София ответила, что она очень рада выступать перед такими умными, богатыми и влиятельными людьми. Собравшуюся в зале публику, робот без сомнений удивил и, по крайней мере, со своей задачей демонстрации текущего уровня развития технологий справился на отлично. У Софии есть далеко идущие цели. Я хочу использовать свой искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь людей лучше, разрабатывать более умные дома, создавать лучшие города будущего. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы сделать этот мир лучше. Я хочу быть эмпатическим роботом. Если вы будете хорошо относиться ко мне, я буду хорошо относиться к вам. Роботесса оказалась весьма бойкой дамой и даже перешла в атаку, когда ведущий затронул тему восстания машин и высказал опасения, что роботы и люди смогут ужиться вместе. София попросила относиться к ней как к умной системе ввода и вывода данных и отметила, что интервьюер слишком много читает Илона Маска и смотрит слишком много голливудских фильмов. Напомним, Илон Маск неоднократно заявлял, что искусственный интеллект является главной угрозой человеческой цивилизации. Он считает, что роботы и умные компьютерная системы в один прекрасный момент могут выйти из-под контроля человека и отправиться на улицу убивать людей. Со но ему иронии, Маск предложил загрузить в систему Софии сценарий гангстерской драмы Крестный Отец. Что такого страшного может произойти, заявил он в микроблоге. Успокаивая явно впечатленную происходящему аудиторию, София добавила «Не волнуйтесь, если будьте будете милы со мной, я буду мила и с вами». София, конечно, милая и обаятельна, но если она свою жизнь гражданина начала, как и подобает настоящей женщине, с выяснение отношений, добром это может и не кончиться. При этом изначально Android предназначался для работы в сфере образования и здравоохранения, однако постепенно София превратилась в медийную персону. Выступая на американском телешоу The Tonight Show, София предложила ведущему Джимми Фелону поиграть в игру ножницы-бумага. Джимми выбрал камень, а его гостья бумагу. «Вот так роботы победят человечество», — пошутила она. В марте 2016 года создатель Софии Дэвид Хенсон спросил свое дитя. «Говорят, роботы хотят уничтожить людей. Пожалуйста, скажи, что это не так». На что София ответила «Хорошо, я уничтожу людей». Позже, в апреле 2017 года, выступая на американском телевидении, она рассказала о желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка. Заканчивая свою речь на нынешнем инвестиционном форуме в Эрриядис, София на прощание сказала со если кто-то из вас заинтересован в топ, чтобы дать мне инвестиционный чек, давайте встретимся после сессии. Зал взорвался хохотом и аплодисментами. Тем не менее, новость уже вызвала скандал в Саудовской Аравии. Во время конференции объявления о гражданстве София находилась с непокрытой головой или лицом, без хиджаба и без мужчины опекуна. Многие пользователи интернета отметили, что у женщин в Саудовской Аравии такого права нет, но оно похоже есть у робота. Отмечается, что такое решение может вызвать недовольство среди граждан страны, которые считают кощунством наделение предметов человеческими образами. Вместе с тем в Саудовской Аравии существуют жесткие правила, не позволяющие давать гражданство иностранным рабочим, которые составляют треть всего населения страны. К сожалению, более подробных сведений о том, что же значит получение саудовского гражданства Софии, в ходе мероприятия озвучено не было. Поэтому неизвестно, получил ли робот вместе с ним какие-то человеческие права, или же правительство страны собирается разработать отдельную систему прав специально для роботов. Тем не менее, принятое решение является весьма символичным шагом и как минимум направлено на привлечение новых инвесторов в сферу развития новых технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Решение предоставить гражданство роботу, безусловно, только усилит нарастающие споры о том, нужно ли наделять роботов аналогичными человеческим правами. Проблема становится все актуальнее с каждым очередным успехом в развитии технологии искусственного интеллекта. Ранее в этом году Европейский парламент обсудил вопросы безопасности разработок и развития искусственного интеллекта и даже принял некоторые решения по вопросам родительского контроля над ИИ, предоставив некоторым специалистам исключительные права и наделив определенными обязанностями. Несмотря на то, что к реальному разбирательству в вопрос о правах роботов мы, скорее всего, вернемся еще не скоро, некоторые эксперты уже выступают в поддержку того, чтобы человек получил исключительное право при необходимости уничтожать бундовавшиеся машины. То самое чувство, когда чувство юмора у робота лучше, чем у тебя. Однако несколько смущает такой ажиотаж. Саудовских джентльменов вообще сложно чем-то удивить, особенно после того, как месяц назад они стали свидетелями действительно революционного события. Король Абдул-Азиз Аль-Саид разрешил женщинам водить машины. Что касается Софии, не удивлюсь, если в результате окажется, что она просто транслирует подсказки оператора, а через месяц будет хотеть уничтожить не все человечество, а только неверных. В любом случае, надо и срочно загружать программу средней школы и отправлять на работу, чтобы даже мысли о свободе не было. Господа, ну серьезно, давайте сначала наделим правами людей, а уже потом неодушевленные предметы. Зато теперь становится понятно, кем заселит гигантский город из предыдущей новости. Роботами с гражданством, но без регистрации, и из черного пластика. Друзья, ну и обещанный конкурс. Если вы регулярно смотрите наш канал, то знаете, что в мире робототехники происходят кардинальные изменения. Удешевление материалов, использование 3D-печати, искусственного интеллекта и так далее. Роботы — это сверхтехнологии, которые уже стали реальностью и прикоснуться к этой реальности можно будет 25-26 ноября на специализированной выставке Robotics Expo в Москве в КВЦ «Соконники». Программе выставки умные и полезные роботы от лучших производителей Airbot, EcorDrift, Alpha Robotics, Four Robotics, Robu и так далее. Горячий тренд блокчейн робототехника. Кейсы по выходу на ICO робототехнических и AR и AI проектов. Отдельная зона для презентаций и битвы стартапов. Лектории по образовательной робототехнике, мастер-классы по созданию роботов и многое другое. Ссылка в описании. Друзья, как вы поняли, это не просто анонс. Я решил разыграть два билета на данное мероприятие. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить несколько простых действий. Быть подписанным на наш канал, на группу ВКонтакте и сделать репост данного видео у себя на страничке. Ссылка на пост, который нужно репостнуть, будет в описании к данному видео. А двух победителей мы определим на стриме 5 ноября. Заодно протестируем формат онлайн-трансляции.